Здравствуйте, была на сеансах у Виктории, я была еще где-то два с половиной года назад, но не довела немножко дело до конца. В какой-то момент поняла, что вроде как бы все и хорошо, но сейчас понимаю, что рановато бросила, потому что Виктория со мной начала работать, были улучшения я, наверное, очень сильно в себя поверила, и недавно случился э, не самый хороший инцидент, с которым я опять обратилась к Виктории, но в этот раз я намерена довести дело до конца и постараюсь не бросать. Э, вот. Моя проблема в том, что я, наверное, излишне, излишне контролирую все. Все, что вокруг. Ребенка, себя, ситуацию. Ну, в общем, все в целом. На работе это также проявляется. Я понимаю, что я от этого страдаю. И страдают окружающие. И больше всего я переживаю за ребенка. Поэтому, поэтому решила работать с этим вопросом. Виктория мне в этом очень помогла. Сегодня после второго сеанса мне значительно... Скажем так, стало легче, потому что уже смотришь на а, ситуации абсолютно по-другому. Когда понимаешь изначально, в чем причина твоего такого нехорошего поведения, то ситуация кажется не такой уж и критичной, чтобы как-то нехорошо на нее среагировать. Вчера после сеанса с Викторией, я ощутила прям мне просто захотелось обнять весь мир, просто просто, вот, просто взять и обнимать вот каждого вот каждого кто вот идет навстречу каждого прохожего, просто поделиться этой любовью, этой я не знаю этим светом, рассказать как, это, как эта жизнь вообще прекрасна, как классно жить, что на самом деле нету столько проблем. Сколько нам рисуют вообще наш ум, я не знаю, там эго то же самое. Нету столько плохого в жизни. Все, все, все мы рисуем, все проблемы, все сложности себе сами. И от этого, конечно, надо избавляться, потому что с этим очень сложно жить. Сегодня, вот, кстати, в моменте, как я, кстати, хотела тебе рассказать, в моменте, когда происходил сеанс, я такая, так, надо представить там мужа, сына, я же их люблю, а потом раз, такой муж вообще ушел на второй план, и у меня прям сын, и я прям смотрю на него, боже, какой он красивый, просто я вот, ну я как будто человек, который просто со стороны, вот он стоит передо мной, просто как чистый лист. У него такие красивые, глубокие глаза. Боже, а какой у него цвет волос. И я смотрю на него, боже, какой он красивый, у него такая красивая фигура. Ну, как-то в повседневной жизни, когда вот там тебе надо там игрушки с ним брать, там помыть его, сходить, там спать, уложить, ты как будто вот этого всего не замечаешь. А тут ты вошел в это состояние, и вот он перед тобой. Как я, я даже не знаю, с чем, с чем это описать. И ты, я такая, смотрю на него, и как будто вот какие-то вот черты лица какие-то я вот на нем замечаю. Как будто вот что-то новое. Хотя я с ним вот уже четыре года бок о бок живу. Как, Какое-то вот я не знаю, я не знаю, с чем это описать он такой красивый, так вот смотришь на него, он на тебя такими искренними, добрыми глазами смотрит. И это вот вот этот вот контент такой. Ой, как круто. И, ну, это просто вообще не описать прям. Это какая-то такая легкость, какое-то понимание того, что не надо захламлять ненужным свою жизнь. Потому что разгребать потом сложнее.